Народ, всем привет! Многим интересно, как какой оперативник стреляет, какой носит дамаг, как он себя ведет в бою. Для этого и создано данное видео. Здесь будут исключительно медики и только медики. Мы протестируем основное оружие, протестируем пистолет, дальность стрельбы, комфорт стрельбы, а также всякие спецсредства и со само собой протестируем лечение. Это не будет какой-либо обзор, это не будут какие-либо там советы по игре, либо какое-то мнение. В данном виде будет исключительно только полезная информация, и изредка я буду мешать вам своими комментариями. Первому комментарию будет небольшой такой рекламкой сайта всемайки.ру с охеренными принтами, кружек, там вещей, шапок, кепок, там елочных игрушек и тому и тому подобное. По действительно хорошим ценам, а самое главное, отлично для меня, что очень хорошего качества лишь, что я у себя в городе такого качества за такие деньги не смог найти, а город Хабарас, в принципе, город не маленький. Поэтому, кому интересно, проходим по ссылочке под данным видео и ознакомлюсь с данным сайтом. И, кстати, от нас там 15% скидка. А если тебя интересуют другие оперативники, штурмяки и поддержки снайперы, то, соответственно, такие же видео есть по ссылочке под данным видео, а также есть полноценное видео со всеми оперативниками. Приятного просмотра. И, как вы поняли, мы начинаем с Ватсона. Полу-медик, полу если заметили, была небольшая заминка с мину, дело в том, что боты не двигаются и мину расположить так, чтобы подорвать бота и не подорвать себя немножко прематично, поэтому я и хотел не рисковать. Как вы поняли, данный медик очень хорошо играблен на дальней дистанции. Даже без прицела, просто стреляя от бедра, он офигенски попадает. Но не лучший выбор для тех, кто любит играть на Миколе, кто фанатеет от Микола. Блин, народ, честно, я послушал мнение. Если вы любите Миколу, блин, походу этот оперативник не для вас. Ну и конечно, кто бы сомневался, следующий апертиник, которого мы будем смотреть, это Микола. Здесь хотелось бы сделать акцент на том, что не очень эффективно будет стрелять именно в голову. Потому что дробь разлетается и очень мало урона получается по голове. Здесь все-таки принципиально стрелять больше в тело. Отдельное соболезнование хотелось бы искать всем владельцам Миколы после его небольшого таки нерва. Это конечно не относится к видео, но примите мои искренние сочувствия. Внимание противник! Данная дистанция более-менее эффективна для данного оперативника. Вот, А следующий рубеж, который у нас будет, это будет еще большая дистанция. Там, конечно, он не очень эффективен, но я должен был по-любому показать. Не мучайся, я перейдем к следующему рубежу. И следующим для тестов у нас будет наш любимый дедушка, понерфленный дедушка. хоть и наше спецсредство не очень важно в данном тесте, но почему бы не бросить тут я конечно немножко перестарался Тут еще проблемы деда не сильно таки видны на такой дистанции, но с более большой дистанцией уже наблюдается проблема, и забрать оперативника с одной боймы, обоймы уже будет очень и очень проблематично, все-таки эта дистанция не для дедушки. В следующем для тестов я выбрал Монг-оперативник, который более эффективен на средней и дальней дистанции. Как вы знаете, Монг может накладывать негативный эффект попадая свой респрессом в противника, соответственно урон у него начинает увеличиться и в данный момент вы это наблюдаете. Здесь уже мы видим более эффективную стрельбу на большой дистанции, соответственно, еще больше дистанции. Также данный оперативник является более эффективным. По своей эффективности он очень похож на Шатса, который, если что, будет следующим оперативником для тестов. Ну, как я и говорил, Шац мой самый любимый медик из всех медиков. Не, ну, естественно, я имею в виду ПВП. Тут вы можете нарулять шумки, которые очень эффективны в PvP. При должной сноровке и набитой руке, в отличие от деда, с одной обоймы на большой дистанции мы спокойненько можем забрать двух ботов. Ну и соответственно, чуть не забыл про лечение. Следующего оперативника для тестов у нас будет равник. Ну, как я считаю, самое лучшее лечение в игре, это, естественно, у травника. Уж извините, Микола по сравнению с травником, мне кажется, чуть-чуть проигрывает. Простите все любители травника, я считаю, травник не лучший оперативник для ПВП в плане перестрелки на большую дистанцию. Все-таки его прицел очень и очень рандомен, выкидает влево-вправо и невозможно отследить в какую секунду куда прыгнет прицел. Не обращайте на меня внимания, Главная суть самого видео... И как вы уже поняли, единственный оперативник, который мы еще не разобрали, это Бард. И заранее извиняюсь, ну просто не очень удобно тестировать Барда, особенно на больших дистанциях, потому что тяжело стрелять в корпус и в голову, так чтобы легли все три пули, потому что он, как вы знаете, стреляет по отсечке. Надеюсь, данное видео было вам полезно, вы его поставите бесценный лайк за мою большую проделанную работу. Но также, еще раз напоминаю, другие оперативники доступны по ссылочке по данному видео, а также большое видео и скидочки на сайте myki.ru. А также, стоит не забывать про нашу группу ВКонтакте, где мы проводим розыгрыши, но, естественно, у нас есть свой клан, в котором мы постоянно ведем наборы. Ну а с вами был канал Водобастрим. Пока-пока, увидимся в рандоме.